Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон. Сегодня мы с вами поговорим о семейном союзе и как найти суженую. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Прежде всего, надо сказать о том наследии, которое было у нас прежде, и был так называемый институт свах. Кто такая сваха? Это была женщина, бабушка или тетушка, которая знала очень много о различных родах, о семьях, о их состоянии душевном и духовном. И она для жениха подбирала невесту, а для невесты подбирала жениха. Как это происходило? Она была знающая мать, которая могла определить с первого взгляда, насколько парень подходил к девушке, и наоборот. Так вот, прежде всего, она знала... На семь родов назад и на семь родов вперед состояние вот этого рода и семьи, в котором родилась девушка и родился парень. Помните, в одном из сюжетов с Сергеем Деминым мы говорили первый круг родовой это как раз семь родов предков и семь родов потомков. Это и есть родовой круг. Так вот, этот родовой круг знала Сваха. И Сваха когда, например, молодой человек находил какую-то приглянувшуюся ему девушку, объявлял об этом родителям, а родители обращались к свахе, которая знала, кто такой род, из которого... какой род, из которого девушка, понравившаяся парню, и говорил, ну хорошо, давайте пойдем свататься. И вот делегация Мама, папа вместе с парнем объявляли, что они придут к невесте, к родичам невесты, к матушке, бабушке, дедушке и к отцу, которые встречали их. Так вот, это они приходили с дарами, соответственно, их усаживали за стол. А невесты в этом случае не было в помещении. Она должна была как раз выйти и подать на стол что-то угощение. Когда все сидели за столом, невеста выходила угощала и уходила. После этого выводили парни и спрашивали у него, приглянулась ли тебе красная девица? Если он говорил, что приглянулась, тогда спрашивали уже в свою очередь у невесты, то есть у девушки, которой он сватался, приглянулся ли тебе парень, добрый молодец? Если она говорила, что да, тогда объявляли помолвку. То есть они уже были помолвлены и через некоторое время, обычно через год, должна была состояться свадьба. Вот такой обычай и обряд был на Руси. А если, например, кому-то из двоих или парню или девушке не понравились друг другу, ну кто-то из них, то тогда помолвка не объявлялась и то есть они расходились в разные стороны. А через год уже... Родители начинали готовиться к свадьбе. Родители и парни, и девушки. И у лица отца, то есть у дома, где стоял на улице дом родителя, то есть по мужской линии, строили дом совместно. И поэтому называлась улица. Вот сами подумайте, у лица строились напротив окон от отеческого дома. Дом, в котором должен был жить сын со своей семьей. Затем игралась свадьба. Она вообще справлялась по обряду по определенному. И на свадьбе много действий происходило, которые желали будущей семье счастья, благополучия. Но прежде всего готовили спальню, вот в том доме, который был построен, это сакральное место, закрытое от всех, потому что совершалось таинство, таинство соединения двух душ, и в спальню ставились люб и лада и свечи для того, чтобы создать божественный поток. А почему свахи видели вот эти души, мужские и женские, соединяющиеся? Вместе в семейный союз. Потому что они чувствовали их это соединение. И обычно вот в нашей жизни мы же чувствуем других людей. Нравится он или не нравится. Даже не разговаривая с ним. Это то чувство, тот поток информационный, энергетический, тепло душевное. Которое идет от одного человека к другому. И когда это тепло вы чувствуете, у вас просыпается что? Симпатия. Симпатия, которая сближает людей. Вы становитесь друзьями. А уже... Объединившись в семейный союз, происходит создание семьи для того, чтобы продлить род и земной, и небесный. Наша зрительница Хелена Иванова оставила свой комментарий, что ей однажды привиделся или она увидела духа. И мы говорили, что наши духи, которые проживают в нашем людском пространстве, они вот домовые, например, ходители поля, леса, имеют зеленые глаза обычно. А те, которые антимирские, они имеют красные глаза. Поэтому вот их можно отличать по цвету глаз. К какому миру они принадлежат. Соответственно, зная это, вы выстраиваете отношения или разговор с тем или иным духом. Но вот у нашей а, зрительницы домовой проявился с цветом а, мрака или угольные глаза. Но, возможно, такие приходят из разных систем. В основном, если мы говорим о тех мирах, о тех сущностях, которые рядом с нами миры проживают, то они, вообще-то, должны жить по конам. Мы еще раз обращаем ваше внимание, что э, книга коны, которую вы можете приобрести в нашем магазине Neutronic.com, подскажет вам те взаимодействия с другими мирами, с самим собой. И эти взаимодействия помогут вам в вашей жизни принося вам радость и счастье. Вспомните домовенка Кузю, как там Баба Яга говорила, «Ой, Кузя появился, радость-то какая!» Так вот как раз домовые приносят радость. Продолжая разговор о сакральном месте, о спальне, что же происходит в первую ночь? Это соединение двух душ которые создают поток энергетический. и чем чище душа юноши и девушки, тем выше и чище поток, который уходит в прать. И по этому потоку приходит душа, проявившаяся через маму и папу, создавших новый семейный союз, проявляется чада. И вот эта душа по потоку материнскому и отцовскому, соединяющему друг с другом в гармоничном, соединение. Вот они соединились. А соединение проходит как раз через сердце и уже через вторую чакру, так называемую половую. это гармония слияния создает вот этот поток родовой, очень мощный. И поэтому поток, повторюсь, спускается душа. И рождается новое чадо, которое наделено теми качествами и свойствами, характерными тому потоку, который создали родители. И вот это место сакральное, спальня, оно закрыто должно быть от всех. В спальню нельзя не пускать ни детей, ни животных. Ну, кроме кошек, пожалуй, и то, когда вам, у вас недомогание. Например, постель надо застелить покрывалом, на котором может кошка спать. Или в крайнем случае, если у вас что-то болит, кошка ложится там сверху на одеяло, на то место, которое у вас больное, и оттаскивает, то есть вытаскивает из вас боль, то есть негативную энергию. Это проверено, работает 100%. Можете сами проверить. Поэтому берегите вот это место намоленное. Оно создает как раз тот сакральный поток от рода, проявляющийся в ваших детях. И беречь надо это место, оно должно быть закрыто оберегами. Лада, Люба, у вас чуры должны стоять, свечечка гореть. И вот этот поток, он сохраняет, оберегает то место, в котором вы совместно с вашей супругой или супругом пребываете, проводите вот то время, которая предназначена для соединения ваших душ и ваших тел в том числе. Но главное – это отношение тепла, доброты, сердечности между двумя супругами, которые создают гармонию в доме. И эта гармония будет служить тому, что вы построите как раз вот ту среду, описанную в домострое, также можете приобрести ее, в магазине ядроник.ком, который создаст вам гармоничное пространство. Пребывая в нем, вы получите радость. Полноценных здоровых детей, которые уже с первого года начнут вам помогать душевным теплом своим, помогать по хозяйству, традиции воспитывать детей в труде, в самообслуживании. Главное самообслуживание начинается уже, как только... Дитя пошло ножками своими и начинает уже за собой ухаживать. Делать все то, что положено делать по хозяйству ему. В меру его понимания, в меру его сил, возможностей. И помогать родителям. Говоря о том, что мы сегодня потеряли эту традицию, что в современном обществе процесс соединения пар, он проходит совершенно иначе, а к чему это приводит? К тому, что, к сожалению, многие пары расстаются, даже не создав полноценную семью. И задача наша состоит в том, чтобы мы помогли донести до людских душ, до их разума, что главное в нашем мире – это отношения. Отношения между людьми, добрые, сердечные. Отношения между мужчиной и женщиной, создающих семейный союз который продляет род людской. Для чего? Для того, чтобы гармоничное пространство, гармонии, света, добра созидать на Матушке-Земле. И не только, но и в тех мирах, в которые уходят наши предки. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!